Коллеги, всех приветствую. Сегодня у нас 10 мая, последний выходной день, по крайней мере, в России у кого-то. Чем мы сегодня займемся? Мы сегодня займемся обзором рынка в лайтовой форме. Мы сегодня посмотрим S&P 500, NASDAQ и Russell 2000, да, то есть 3 индекс. Для тех, кто смотрит меня впервые, меня зовут Никита Герасимов, я торгую на бирже уже 10 год и раз в неделю, по крайней мере я стараюсь это делать, когда есть свободное время, мы с вами проводим обзор рынка в лайтовом форме, либо уже в полноценном формате, тут уж как пойдет. Так, сейчас у меня открыт S&P 500, предлагаю начать с него, но прежде чем мы с него начнем, важно что сделать, правильно, Посмотрите экономический календарь, что у нас здесь есть, давайте сделаю побольше, чтобы всем было видно. Это экономический календарь на сайте investing.com на всю неделю. В принципе, у нас в основном по Англии важные новости, но они на индекс американский никак не повлияют. Первичные заявки на безработицу, но в принципе неплохо, это долгосрочно. Так, Розничные продажи, вот это в принципе в конце недели могут, может повлиять, но не критически. Уже новость, чтобы вы понимали, фундаментальный анализ на фьючерсы особо уже не влияет. Это не акция. Поэтому это можно закрыть, больше нам оно не понадобится. Важно помнить, что все важные события в графике уже есть. Потому что ярды долларов просто так в рынок не завести, в связи с чем все это заводится заранее. Итак, что мы видим? Это ключевой американский индекс S&P 500. Давайте посмотрим, как распределены лимитные заявки в стакане. То есть, смотрите, вот это, оранжевая, это лимитные заявки в продажу, синяя, это лимитные заявки в покупку. Ну, в принципе, практически паритет. Единственное, вот здесь такая большая, хорошая, жирная заявка в продажу на 4250, и причем такой круглый уровень, так называемый, да, то есть все, что кратно 100, кратно 50, все, в принципе, неплохо, зачастую отрабатывает. Вот эти линии, это маргинальные зоны, маржинальные, если быть точнее. Но тут уже объяснять не буду, кому будет интересно в интернете, посмотрите. Также у меня здесь есть горизонтальный объем, и вот это гистограмма, чтобы было видно и понятно, о чем идет речь, вот она, только серенькая. вот Ну и, в принципе, красным выделен максимальный объем. То есть вот она линия, ну и объемы по моим фильтрам заданы Снизу у нас коммулятивная дельта, но опять же сейчас я объяснять про нее не буду Ну и последняя синяя, это у нас динамический под, либо динамический максимальный уровень Ну в принципе под этим соусом мы и начинаем Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим, что у нас происходит В принципе S&P500 растет как не в себя, растет долго и после того безобразия, то что было год назад, да, то есть, чтобы было понятно. Вот еще, да, сейчас вот эти кружочки, которые вы видите, это объемы, кластерные объемы. Соответственно, когда происходит огромная волатильность, как это было год назад в марте, да, вы видите, их практически не было. То есть объемы уходили. То есть чем больше объемов рынке, тем меньше волатильность. Соответственно. Чем больше в рынок заводят денег, тем, соответственно, медленнее индексы становятся. Это хорошо, потому что они становятся более техничные и никому не нравится вот эти вот, вот это ловли ножей, скажем так. Что у нас здесь есть? Сейчас явно видно, что объемы огромные и пытаются, с одной стороны, пытаются индексы остановить, а с другой стороны, стараются индексы подопнуть наверх то есть противоборствующие стороны до да, баки и медведи что у нас сейчас прошло не прошлой неделе в принципе прошла с таким заметным флетом, на да, то чтобы было понятно о чем речь вот опять же не только прошлой неделе здесь у нас побольше здесь у нас и апрель то есть долго флетили, не могли преодолеть 4200, но и благополучно мы в пятницу смогли преодолеть да то есть вот мы дошли до 4, практически 240 и сейчас корректируемся. Что сейчас ожидать? В принципе, в понедельник зачастую день такой коррекционный и допускаю, что можем увидеть коррекцию. И я бы, честно скажу, хотел бы ее увидеть. Почему она может быть? Во-первых, под конец недели были влиты огромные объемы и сейчас, в принципе, так небольшой добой и можем скорректироваться ниже. Вот, ну и плюс вот... Просто лететь бесконечно и давать всем зарабатывать, это не круто. То есть это не акции, здесь так дела не делаются. Поэтому обязательно э, дожидаемся коррекции, чтобы прикупить. То есть откуда я бы заходил бы в рынок? Давайте посмотрим. Вот так у нас скелет движения цены есть и давайте вот на вот эту область на тень то есть я бы дождался возврата движения опять же, если оно будет к уровню 4200 к уровню 4195 и возможно отсюда бы уже зашел бы в рынок опять же, это в первую очередь для тех, кто торгует фьючерсы а кто же торгует акции, соответственно, можете ожидать сегодня небольшую коррекцию но опять же, тут важно понимать, что вы торгуете мид кап и биг это у нас S&P 500 в первую очередь если то же самое, но в первую очередь технологический сектор, соответственно, нас так. А если вы торгуете бумаги доступной и дешевые, то в первую очередь вас интересует RAS. Он будет в самом конце. Так, что у нас здесь? Здесь у нас в первую очередь дожидаемся коррекции. Давайте на всякий случай еще посмотрим, как видит толпа. Толпа видит Fibonacci таким образом. Соответственно, она ожидает движения цены к уровню 4190. И тут важно понимать, что на фьючерсах Fibonacci она не работает. Соответственно, либо цена не дойдет и уйдет отсюда, либо она сходит вот так ниже, снесет стопы и только отсюда уйдет. Поэтому область покупок у нас увеличивается с 4200 до 4175. То есть у нас идет вот отсюда. И вот до сюда. Вот такая область покупок. То есть отсюда можно начинать покупать, здесь уже покупать можно заканчивать. То есть вот эта область и это в принципе нормально при такой владельности. Для тех, кто торгует среднесрочно, для тех, кто торгует внутри дня в первую очередь обратить внимание на 4200 и на 4195. Поэтому подытожим по индексу p 500. В первую очередь не лезем в рынок потому что цена находится в объеме, то есть она может как и выстрелить сразу вот, вот так с текущих, но от этого нам не горячо, не холодно, потому что покупать текущих, но честно скажу, не очень интересно, я бы на вашем месте пропустил бы сие деяние вот, и дождался бы коррекции вниз. Вот. Если мы говорим про акции, соответственно, сегодня мы можем увидеть коррекционное движение, сегодня максимум завтра и уже во второй половине недели, начиная со среды, можем уже начать рост. Хотя, опять же, это не касается всех акций, то есть какие-то акции могут и с текущих продолжить рост, какие-то могут дальше флэдить, а какие-то могут немного скорректироваться, ну, может быть и много. Тут уже все зависит от конъюнктуры рынка. По целям, обратите внимание, вот, если точка входа по Fibonacci на фишеск не работает, то у нас цели по Fibonacci очень даже. Поэтому, возможно, можем увидеть какой-то затык на 4250, то есть может произойти вот таким образом. Нет? То есть мы отсюда, ну, отк откуда-то из этой области сходили выше, скорректировались до вот этих объемов то есть может быть сюда может быть пониже не принципиально уже и пошли уже выше что касается цели, у нас есть цель 4275 и безусловно там цена у нас запнется потому что тоже является но ну, не совсем круглым уровнем но тем не менее и максимальная цель 4 выше пока не вижу да и нету смысла дать вот так отмечу 4 то есть Выше метить я не вижу смысла, потому что вряд ли цена так сходу уйдет то есть Обычно все это пилообразно происходит, как в принципе вы и видите Что у нас здесь еще есть За предыдущую и предпредыдущую неделю неплохо набрали лимитных покупок Пока критически не вижу, чтобы кто-то их сбрасывал Поэтому в принципе движение вверх имеет место быть что у нас здесь еще есть? Ну, в принципе, максимальная цель 4350. Давайте я ее покажу, обозначу. Вот это то, куда ближайшее, ну, я думаю, до лета максимум, точнее, до лета максимум, куда цена может сходить, 4350 выше. На текущий момент вряд ли. Ну и нет смысла так загадывать, все-таки не гадалки. На этом с S&P 500 закончили, а мы движемся дальше. А дальше у нас NASDAQ. Что у нас здесь? Здесь у нас уже дневной график тоже. Который, да, все, шел в себя. тоже обратите внимание, какие были огромные объемы. И уже до больше года. Да, то есть объемы потихоньку-потихоньку восстанавливаются. Ос Особенно видно это сейчас последние пару месяцев. То есть здесь у нас дневной график, то есть свечей будет поменьше. дня они будут более волатильны. То есть, что у нас здесь, в принципе. В принципе, мы подошли к коррекционной области И вполне допускаю, что определенная коррекция будет сегодня-завтра. И очень важный момент, то есть здесь уже не недельные, а такие месячные, более глобальные профиль рынка у меня. То есть обратите внимание на 13 тысяч девятьсот То есть вполне допускаю, что мы можем вот отсюда. А, то есть это 13 780, и вот отсюда это 13 920, какое-то время корректироваться. Но, в принципе, снизу неплохой объем уже набирается, поэтому допускаю, то есть если будет коррекция, то вот сюда, вот в эту область, сейчас я покажу ее, это у нас 13 580, и уже отсюда можем пойти вне, вверх. Прошу прощения чуть не говорился связи с чем обращаем внимание на 13 580 это самая интересная точка входа в покупке если да скруто, а если нет то уже будем искать выше не забываем про 13 780 откуда цена может все-таки сходу не пробиться также не забываем про 13 920 но ну и дальше уже движение вверх на обновление хаев как э, донесли до рынка, э, скажем так, власть имущие в Америке, что вы нас неправильно поняли, ключевую ставку мы повышать не будем, то есть эпоха дешевого доллара пока не закончена, поэтому можете расслабиться. Насколько это так? Ну, в принципе, допуская, что, скорее всего, процентную ставку в Америке будут повышать не раньше сентября, то есть конец лета, есть обычно там начинается какая-нибудь жо, допуская, что могут поднять два раза, то есть в сентябре и в декабре, но опять же в первую очередь будут зависеть смотреть на инфляцию, как она развивается в США. В связи с чем, то есть на текущий момент мы по индексу SP 500 и по NASDAQ в первую очередь смотрим в сторону обновления максимумов, и в ближайшее время, вряд ли до окончания лета, то есть скорее всего до конца мая. Прошу прощения, оговорился. Я рекомендую ждать цену в районе 13 920 и, возможно, ближе к июню мы будем делать попытки обновить вот этот максимум. То есть мы не смогли в прошлый раз обновить, пробить 14 тысяч. Достаточно сложный уровень оказался и вряд ли тоже сходу сможем пробить. То есть у нас были несколько тестов. Это у нас апрель, это тоже апрель, то есть в начале апреля и в конце апреля. И сейчас будем пробовать преодолеть. Получится, получится, не получится, уже будем посмотреть, тоже гадать не будем. По целям 14, то есть давайте подытожим. Самые интересные покупки это 13,580, то есть если будет коррекция сегодня-завтра, если нет, то уже берем с текущих. Обращаем внимание на 13,780 на 13,920 и на 14000 это такие основные цели, которые могут не дать цене быстро вырасти. Максимальная скажем так цель на что стоит обратить внимание так. Давайте 14200 вот примерно вот так 14200 выше пока не рассматривать движение по NASDAQ. Это у нас что касается индекса по технологическим бумагам. Соответственно, по бумагам, которые у вас есть в портфеле, также по технологическим, что стоит ожидать, что может произойти. Вполне допускаю, что сегодня, может быть завтра, будет небольшая коррекция. Опять же, не по всем. Опять же, не обязательно. То есть, в первую очередь, это касается именно тех бумаг, которые включены в индекс их 100 штук, плюс-минус. Вот. Если их нет, то, соответственно, можете чуть расслабиться, но важно понимать То есть основные мастодонты, когда начинают корректировать, корректироваться, они за собой тянут рынок Поэтому не забывайте об этом На этом все и перемещаемся к основному индексу по дешевым бумагам Опять же, дешевые бумаги последние месяца три показывают себя не с лучшей стороны и самое интересное индекс то у нас начиная наверное с февраля месяца особо не корректируется то есть то есть вот, посмотрите а то есть он, он понише какие-то коррекции были то есть по факту это флетит на вот те же самые пенистоки максимально паскудно себя ведут и что самое интересное то есть обратите вот на это место внимания. то есть по факту здесь у нас флет, а вот здесь у нас кумулятивная дельта все падает и падает и падает и с простыми словами не вдаваясь а, в трейдинг да то есть а, знание что у нас происходит происходит вот во всей этой фиговинки рыночные продажи да то есть дельта падает падает падает но в то же время тот -то а нехил так набирает лимитные покупки. То есть уже получается февраль, март, апрель, четвертый месяц идет, кто нехило так тарит индекс. То есть он не дает цене вырасти принципиально, но затаривается в покупке, в покупке, в покупке. О чем это говорит? То есть по факту, как Титива на луке. То есть в какой-то момент произойдет бамс и улет. Ну, хотелось бы ту замок. Насколько до Луны, но ну, будем посмотреть. То есть по факту. Что может произойти? Может произойти вот такое же растущее движение наверх. То есть чего-то ждем, чего ждем, честно скажу, пока информации нет, да и не хочется опять же гаданием заниматься. Что может плохое произойти? Может произойти какая-нибудь вот такая сопля, чтобы выбить конкурентов, то есть снести стопы и уже после этого пойти выше. То есть это логично, это нормально. Это может произойти и по SP 500 в меньшей степени, и по Насдаку, и по Расселу в большей степени. То есть здесь соплюшек, скажем так, вот этих больше. Что еще? Здесь особая реакция позитивная не происходила, то есть смотрите, если здесь мы видим четкое движение наверх, все хорошо, здорово, то есть сначала испугали заявление, скажем так, одной мадам который занимает пост министр финансов то есть здесь у нас но ну, что-то подобное было хотя бы то здесь мы не видим ничего подобного здесь у нас 4 часов график то есть какого-то принципиального роста, обновления максимумов мы этого не видим то есть здесь видимо какая-то долгоиграющая структура а что у нас здесь но опять же немного зажимает я не сторонник всяких треугольников и прочее, прочего То есть на фьючерсах это тоже не работает, но тем не менее, снизу поддавливают, поддавливают, поддавливают, сверху не дает. То есть все-таки готовят к выстрелу. Опять же, когда он произойдет, будет интересно посмотреть. Что может произойти? В ближайшее время, например, сегодня мы можем скорректироваться к уровню 2237. Ну, может быть чуть пониже дам 2230 то есть тут уже то 2227 то есть это уже не принципиально то есть условно говоря 10 пунктов вот сюда в эту область цена может сходить корректироваться набрать кого нужно кого нужно брать в первую очередь нужно брать покупателей опять же насколько я вижу здесь у нас уже формиру... сформировался фикс префикс поэтому обязательно сегодня нужно его будет торговать единственное уже его тестили но посмотрим может быть затестит еще раз вот, поэтому 2000, область 2237-2227 крайне интересно что, с точки зрения покупок. Что касается бумаг, что касается акций, соответственно, цена может просто элементарно скорректироваться. И потом уже можем увидеть какой-то высел. Дальше. Условно говоря, стопроцентный Take Profit будет находиться в районе 2280. То есть, когда цена пойдет, в первую очередь она пойдет вот сюда. Но нам это интересно. То есть мы же ждем в первую очередь цену 2293. Вот здесь она находится. И ждем 2333. Вот сюда. Сможет ли уйти выше, пока, сказать, сложно То есть не дают. То есть мы видим, что начиная с 9 февраля, просто элементарно обрубают. То есть раз попытка, два попытка, три, небольшая, четыре. Вот самое удачливое это у нас было. Середина марта, потом опять рухнули. То есть это у нас уже какая там, четвертая, пятая, шестая, седьмая. То есть... Попыток может быть на самом деле много, но будем посмотреть. Пока я без особого энтузиазма на это все смотрю, но тем не менее все может быть. Самое главное, чтобы пошли мощные такие рыночные покупки. То есть по объему, огромнейший объем здесь влит. торговать нужно аккуратно для тех, кто торгует фьючерсы по той, при, по той простой причине, что всякое может быть. То есть в объем торговать очень нехорошо, но тем не менее... В данной ситуации попробовать можно с небольшим стопом. Под итог. По RASL 2000 я жду коррекцию, как и по остальным индексам. Допускаю, что коррекция будет только сегодня в понедельник, и уже начиная со вторника, можем увидеть какие-то слабые, а может быть и нет, попытки роста. По индексу конкретно данному и имеет смысл, Покупать от уровня 2237, от уровня 2227 такая область. С целью, давайте промежуточно также возьмем, может повлиять 2263, 2280, 2200, давайте округлим 90, нет, 93 не будем округлять и 2333. Вот такая информация у нас по индексам S ⁇ P 500. В принципе, определенный позитив потенциала есть. Самое главное, чтобы и бумаги вслед за индексом также росли. Бумаги, которые у всех у нас в портфеле. На этом все. Завтра, я думаю, проведу такой основной плодотворный обзор рынка. Почему он обычно про проходит по вторник, Потому что понедельник уже показывает настроение. То есть, что, куда, зачем и почему. И, соответственно, прогноз получается более точным. На этом желаю всем, если у вас еще выходной день, всем хорошего выходного дня, постепенно подключайтесь в работу. На этом все, всем успехов, не забываем про риск мани-менеджмент, жирного всем профита и пока-пока.